Давай, я хочу быстро снять. Я, я хочу... Я не хочу долго вот так сидеть. Спасибо. я оторву. Привет, человек. Как ты наверняка уже знаешь, мое имя ⁇ Ромакит ⁇ и я делаю музыку. В апреле 2К19 года, проживая во вьетнамском городе Ничанг, я решил записать свой первый студийный трек и снять на него клип. Если честно, мои завышенные ожидания немного не оправдались, но благодаря всему этому движу я получил бесценный опыт, которым сейчас поделюсь с тобой. Погнали! Итак, на какие фатальные ошибки я напоролся при съемке и продвижении клипа «Поле чудес»? Рекомендую тебе учесть все, что я расскажу далее, перед тем, как снимать и продвигать свой клип. Первая и самая серьезная ошибка — отсутствие продуманного сценария и вообще какой-либо режиссуры. Так сложились звезды, что Вьетнам познакомил меня с гениальным оператором-самоучкой сани Воронцовым. Это я. Но благодаря своей самоуверенности, я не прислушался к его советам о том, что перед тем, как снимать клип, нужно продумать сценарий, продумать все сцены, продумать то, как и где мы будем снимать. По факту, к началу съемок из всего сценария у меня были только две страницы в блокноте с нарисованными от руки эскизами сцен. И в итоге мы снимали то, что приходило в голову по ходу действий. Вот мне все-таки нравится эта штука, что мы сделали. Но может быть сделать так, что там стоит наоборот башка. По итогу получилось то, что получилось, и а не то, что мы хотели. Но в музыкальном клипе, как и в любом другом медиаконтенте, важно продумать сюжет, который зацепит зрителя, иначе он будет скучным, его не будут до конца досматривать, и в итоге YouTube не будет его продвигать. Поэтому перед тем, как снимать клип, не поленись и потрать хотя бы пару дней на обучение режиссуре и пропиши хоть какой-то сценарий. В интернете море информации и видеоуроков по этому поводу. Вторая ошибка настолько серьезная, что может загубить даже качественно поставленный клип. Это, конечно же, накрутка. На момент выхода клипа «Поле чудес» у меня практически еще не было опыта работы с YouTube, но откуда-то было стойкое убеждение о том, что клип будут смотреть только если на нем будет резко и быстро расти активность и никак иначе. Решив, что моих познаний на тот момент о продвижении вполне достаточно, я совершил крайне необдуманный поступок и заказал накрутку подписчиков на канал и лайков на видео. Сейчас я очень рад тому, что успел накрутить только около 50 подписчиков, столько же лайков и около 10 дизлайков для равновесия. Если бы накрутка продолжалась и дальше, это могло бы вовсе убить канал. Сейчас расскажу почему. Во-первых, через сервисы вроде VK Target на тебя подписывается абсолютно незаинтересованная аудитория, которая никогда не будет смотреть твои видео и никогда не будет интересоваться тем, что происходит у тебя на канале. Именно количеством подписчиков, возможно, и можно слегка запудрить мозг зрителю, чего я крайне не рекомендую делать, но алгоритмы YouTube ты таким маневром никак не обманешь. Программа абсолютно четко видит, что на твой канал приходят люди, которые ничего на нем не смотрят и не совершают никаких действий, кроме подписки. А когда твои видео не смотрят даже твои подписчики, YouTube воспринимает его за крайне неинтересный контент и не рекомендует его новым, живым зрителям. То же самое и с лайками. Когда много зрителей поставили тебе лайк, но закрыли видео через пару секунд, алгоритм распознает эти действия как массовую накрутку, что противоречит правилам ютуба и может привести к блокировке канала. Лично мне повезло, YouTube списал всех нелегальных подписчиков и лайки через сутки после публикации клипа. Повезло, потому что вручную это сделать было бы невозможно. Третья ошибка, которую я совершил, повелся на безысходность. Дело в том, что клип «Поле чудес» изобилует русским народным матом и в нем промелькивают сцены с использованием запрещенных веществ. Из-за этого при попытке легального продвижения через рекламу Google Ads я получил оповещение о том, что мой клип запрещено рекламировать на территории России, где, собственно, находится вся моя целевая аудитория. Или, по крайней мере, ее большая часть. Я назвал эту ошибку безысходностью, потому что, поведясь именно на нее, я решил попробовать продвинуть мой клип через Google Ads, но в других странах через встроенный инструмент у дистрибьютора. Они используют тот же Google Ads, просто настраивают все за тебя. Реклама по другим странам запустилась, по ней набралось полторы тысячи живых просмотров, действительно живых, но если бы это не было ошибкой, я бы об этом сейчас не рассказывал. Наблюдая статистику во время продвижения, я заметил, что просмотры шли со всех абсолютно стран, от Мексики до Филиппин, и просмотры достигали очень редко одной минуты, хотя клип длится почти 4 минуты. По итогу я получил полторы тысячи просмотров от зрителей, которые даже вряд ли понимают русский язык. Короче, не делай скоропалительных решений и не продвигайся куда попало. Целься именно в ту аудиторию, которая действительно может быть интересна твоя музыка. А свою аудиторию ты обязательно должен знать и понимать. То, что метод продвижения через Google Ads белый и легальный, не обязательно гарантирует тебе успех. В любом случае, в том числе и на основе просмотров по рекламе, алгоритм будет анализировать поведение твоей аудитории и уже исходя из этого решать, продвигать клип дальше или нет, то есть добавлять ли его в рекомендации. То есть если твой клип получился неинтересным или ты продвигаешь его не туда, то собери ты хоть 10 тысяч лайков, хоть 100 тысяч лайков, но после того, как реклама прекратится и просмотры тоже резко прекратятся. Четвертая ошибка, которая является заблуждением многих начинающих музыкантов – это абсолютно ничего не делать. Я периодически натыкаюсь на клипы, которые выложены довольно давно, сняты весьма неплохо и даже на слушабельные треки, но на них всего пара сотен просмотров. Ну типа посмотрела мама музыканта и несколько ее знакомых. Но как так? Вы действительно думаете, что будучи еще не состоявшимся артистом, просто снимите клип, выложите его на YouTube и добьетесь успеха? Даже не все известные музыканты могли бы себе такое позволить, если бы им зачем-то нужно было лениться. К любому релизу нужно готовиться, продюсировать его хотя бы самому и продвигать. При этом не обязательно вкладывать огромные суммы, но если ты вложишь хотя бы пару сотен долларов в релиз, и он действительно зайдет людям, то дальше он сам себя продвинет. Эффект снежного кома, сарафанное радио и все такое. Поэтому не ленись и подготовься основательно. Пока ты сам по себе и рядом с тобой еще нет команды профессионалов, учись, развивайся и продвигайся сам, только так есть шансы на успех. Кстати, хочу поделиться своим небольшим успехом. На моем канале наконец-то набрались 500 подписчиков. Настоящих, живых подписчиков. Спасибо всем, кто ценит то, что я делаю, подписывается на мой канал, ставит лайки и оставляет комментарии. И когда наберется первая тысяча подписчиков, я сделаю конкурс и разыграю тысячу деревянных рублей. Для начала, думаю, в качестве благодарности этого хватит. Ну а дальше больше. 10 тысяч подписчиков, 100 тысяч подписчиков, миллион. Поэтому подписывайся на канал, если ты этого еще не сделал. Смотри другие видео, поддержи меня лайком и комментом. И жди новых релизов. Скоро выйдут новые треки и клипы. Удачи! Пока!